Добрый день, меня зовут Зайцев Алексей, я один из топ-лидеров компании NSP, и сегодня я вам покажу, как заработать в NSP 700 долларов. Вы подключились к компании, вы подключаете людей, которым рассказываете о бизнесе и продукте. Большинство из них будет всегда потребителями. Ваша задача найти будет двух человек, один, один из которых будет работать чуть лучше, может быть, потому что чуть дольше, и второго, который будет работать чуть делая меньше обороты, чем ваша основная веточка. То есть есть группа потребителей, которая выйдет на товарооборот 2000 баллов. Есть один лидер, который сделает товарооборот 2000 баллов. И второй лидер, который сделает оборот 1000 баллов. Соответственно, с группы потребителей, которые делают товарооборот 2000 баллов, вы получите 400 долларов. Вот с этой группы вы получите 11%, и с этой группы вы получите 11%. 11% с 2000 и с 1000 – это 330 долларов. Ваш доход – 730 долларов.